Хотел сделать успешную карьеру, достичь целей, но в последний момент моя нерешительность все губит. Узнал себя, опять накричала на него, хотя он и не виноват. Я же не хочу все разрушить и остаться в одиночестве. Думала так, это точно последний кредит. Я же не хочу прожить всю жизнь, выплачивая процент. Мне не везет с деньгами. Знакомы? Ты часто сталкиваешься с неоправданными реакциями на жизненные ситуации. Пробовал это изменить, но, дай угадаю, ничего не вышло. Неудивительно, твои реакции были заложены еще до рождения. Они прописались в сознании, пока ты был в утробе матери. Мне тоже хотелось раз и навсегда переписать свое поведение и исправить эти ошибки. И у меня получилось. Знаешь как? Перерождение с помощью энергодыхания. Это новый, адаптированный для современного человека вид дыхательной практики. Он позволит перестать пасовать перед трудностями, перестать разрушать отношения, перестать быть последним. Переходи по ссылке, чтобы подробнее узнать о дыхательной практике и перерождения в коротком видео.